Приветствую, дорогие друзья! FIFA прогноз на ваших экранах. Очередной выпуск и сегодня у нас небольшие перестановки а, в стане ведущих. Я, как всегда, Игорь Белоногов и сегодня мой коллега Руслан Шагапов. Руслан, привет! Привет! Так, смотрите, сегодня у нас чемпионат Испании, Реал Сивили, битва лидеров, первое и третье место. И сивильцы в случае победы даже опередят и поднимутся на верхнюю строчку, так что я думаю, матч 100% будет интересный. А что там по кэфам у нас? Да, ты прав, между ними два очка всего лишь, и в случае, если вдруг Севилья держит, победу обойдет, но не побеждали они сейчас посмотрели с 2008 года Достаточно на Сантьяго Барнабел, так что, да, но коэффициенты при этом хорошие, в среднем от ну, 1.72, 1.73, 1.8 на победу Реала, ничья оценивается где-то в коэффициент 4, и под пятерку дают на Севилю. Ну что, в принципе, оправданно. Ну да, теперь Реал стопроцентный фаворит, как будто бы, но такой матч, мне кажется, может чем-то уделить. Да и форма хорошая, у Реала более чем, и в Лиге Чемпионов, и в Испании все хорошо, Надо и лишней встречи. 19 лет подряд выходит в плей-офф Лиги Чемпионов, кстати, Реал, действительно. Да. Классное достижение, ну, это все расклады предматчевые, а как сама игра? У нас пройдет сейчас вашему вниманию. Так, ну что, погнали. Реал Севилья. Начали. Так, я на них защитку сразу перейду. Я, наверное, немножко мяч почувствую. давно да, что. Давно не чувствовал мяч. Ну, Можно как бы уже и отнимать. Да. Угу. Ну, повладели и хватит, что. с нас. ай яй не прошла. ай я яй я бензома случайно переключил. <laughs> Ах ты... Это э, -э, -э да а вот прессинг, ты! А вот он прессинг, Изи. Да, согласен. Я сам так люблю выходить из ворот. Вижу. Уже не, не, не надо. Я изначально не него отдавал, он решил вот через центр сыграть. Угу. Хорош, да, Бунзума у меня в прессинге. А это не он, кстати. Ну, тоже хорош, скорее всего. Ну, да. Вот лучше, хороший. чем в ударах, да. Там капитан. Да, раздосадованный немножко. Нормально, а нормально, не нормально, нормально. Оп. Оп. Оп. А -а -а. Этот меня Сейчас помпнул. пенальти поставят, я своего снизу просто. Подкать. Ну, мне получается поставить. Ну-ка. Нормально. 1-0. Да, стандартное положение немножечко. Стандартное. Ну, красиво, красиво. Да, причем, когда мяч летел, очень понятно было, что гол. Был. Угу. И главное, очень хорошо кровохать, да, кажется, там на штанге стоял. Очень уверенно. Ладно, сейчас попробуем. Так, ну что, это получается защитный стиль, поставлю сбалансирование. Тогда что будет? Еще двушечку сейчас груза тебе, наверное. Ладно, один, дай мне забить. Желательно в твоих. Договорняк какой-то, по-моему, Начинается. Не, в такого не бывает. Ага. Моментов как-то не очень много. но двоих, по-моему, два момента и было. Ну Мол, в общем и да. момент бензама, все. Ну и то угловой-то. Ну, да. Не так, чтобы прям какой-то момент. Да, Ой, да, красава. Да. Оп, оп, оп, оп. Эх, ну что? Ну, первый тайм у нас завершен. В общем-то, пока не так, чтобы очень зрелищно. Что там по стати? Ну владение да. у тебя больше, кстати. Ну да, у меня единственный удар еще с углового. Ожидаемый голы XG, смотри, 0.303. Ну, в целом, да. Ну, то есть, если ты тот реализовал, то вообще все было бы максимально логично. Но пока я это чуть-чуть... Ну, владение у меня больше. у тебя больше, а при этом посов 70 на 42. То есть, а именно индивидуально ты игроком дольше держишь. Я... стерильно у меня владение. Ну, короче, да. В общем, очень равный матч пока. Не прям, чтобы какой-то зрелищный. Так что давай сразу ко второму уже. И там, надеюсь, что-нибудь у нас поинтереснее начнется. Да, давай я сделаю вот так. А я тогда вот так. А ты прям хочешь, да, матч. Примерно как атлетика в чемпионате... А, и в лиге чемпионов примерно, как «Атлетика» везде, скорее да. всего. Мне в Кубке Испании очень интересно, кстати, наблюдать за этой командой. Ну вот у них сейчас с Кадисом. Что, там тоже будет? Да, Это... очень интересно будет. О, нормально. Хорошо. Ставь тоже сферозащитный, кстати. Вообще, в атаке. А все... По этим принципам, да, игра? Ну да, да, да. Давай дубль делай. А. Так. Здесь немножко бы трейсинга более активного и продуктивного. Иначе у нас позиции-то теряются, вот как сейчас. И... Я тебе говорю, ставь сверхзащитный. Да. Это 2 -0, 2 -0. дубль -0. вот этого по да, дубль? NSR, да. Но здесь классник все сделал. Да. Оп-оп-оп-оп. Ничего, -оп -оп -оп. то что от своих повторов кайфуешь. Ладно, Не от удара, именно Если... вот от винг, ребят, в полуфланг смещался потом. Разворот на 180 градусов и у него дело у него там остался. Он центральный ползущий, когда то бронющий сильный. Немножко не так хотел это сделать, конечно. Так, так, ракетичная скорость, это интересно. Да, вот. Я очень плохо. О, фол. Я а думал мой. мяч получится. Вот, ну, Он, по-моему, до да, подката еще а упал жёлтый. Первый желтый, да, в этом матче? Да. Что тут а, ну, вообще? Да, так. Ну, Прочитал, да? Да, толку. ну я. Да, любезность, любезность и, да. и вот сюда. Любезность, любезность, любезность и погоняет, что он сказал. Я тебе говорю, тут мы с Ромой эксперимент проводили, по-моему, 21-й. Ставили оба сверхзащитные и, типа, самые результативные матчи были вот всегда на таких тактиках. Так-то я тебе серьезно, говорю, поставь, попробуй. Ну ладно, может и не надо. Ты говори, говори, Ты рассказывай, мне нужно было хотя бы один. Ну, бен... а, азар. азар. Не, ну Бензима все сделал опять, получается. Не Ни... Прошла. Так переживал за этот <пас>, пас на самом деле. Делал исключительно в расчете на скорость. Угу. Потому что он заранее набрал ход. Кстати, замену сыграл. Иска. Так, кто тут провалился? Вот, вот, вот он спиной, вишел, он обернулся вокруг себя и просто не успел. 19-й номер, то... Понятия С... не имею. Он немножко не успел, и иск спасибо, что попал, да. Мне. Угол. Ладно, хорошая тактика сферозащитная. Ай-яй-яй, вот это очень обидно будет, конечно, на последней минуте после камбэка. Ну, поле заканчивается, ай-да! Тут отсылки на МТМ не очень работают. Я знаю. Ну... Интересный тайм. Да? Очень, ну, хороший. Второй, второй тайм, тайм вообще пушка. Вообще, да. Причем, знаешь, на две части был разъеден. Первый, и так, нормально. Первый, второй, и, в, и, в, и в, первый, второй, да? Да, четыре тайма, части. получается, играли. Так, а что там по стати-то поменялось вообще? Смотрим. Шесть, ну, по ударам понятно все так же. Владение у меня еще больше стало. Да. Ждайми голы. Ну, от меня не ожидали, как будто бы, что я а, два забью. Один, ну, у нас было 0-3-0-3. Да. После первого тайма, и второй ярче получился. Да, по ударам по мне больше По да? уделал. в да, отборов у тебя побольше. Успешно по Не умеешь ты отбирать, да? Так. Не, ну чё, кроме статы, по сути, нет... А, ну удары, окей, разрывные еще. ну, я имею в виду расстояние. Ну, а так чё, нормально, 2-2. где ты преимущество владел, где я, да. Ну чё, справедливо, по-моему. Нет, по игре-то, да, как ты думаешь, воскресенье. Возможно, вполне реально, почему нет? Если реально лидеры играют, просто так. Итак, 2-2 завершается наш матч. Как считаешь, реально вообще такой исход? По игре здесь заслуженный был, а вообще воскресенье. Ну, на самом деле, в реале я уверен, что... Убедит? Двушку? Нет, то, что 2-3 мяча точно а -а -а. забьют, ребят. Ну, меньше двух не должно быть. Вот Сивиля как сможет оказать сопротивление достойно. Не знаю, ну, в лидера уже не просто такая... Ну, да, ну, строчка. у них как было Лопитеги, который нырял очень обиженный. Так что, мне кажется, он что-нибудь такое придумает. В плане мотивации вопросов там. Точно нет. Ну, да. Постарел на ходу. Но вообще вполне возможный счет. Конечно, хоть Реал фаворит не считается, но... Ну да. Может быть, ну, по кэфам, кстати, сколько там на ничью? Пять давали? Четыре. Четыре. Показ ну, кстати, дали. если поставить на ничью, очень хорошие денежки сможете заработать, как по мне. Вот. Так что вот такой вот наш прогноз. 2-2. Ничья в матче Реал-Севилья. А сбудется он или нет, узнаете в воскресенье. С вами были ваши ведущие Руслан Шигапов, Игорь Белоногов. Это FIFA прогноз. Еще с вами увидимся. Пока-пока. Смотрите футбол.